всем привет дорогие друзья с вами канал work and life и я его ведущий антон блюк и польша снова шокировала украину германию и всю европу нововведениями 2020 такая тема сегодняшнего видео потому что в нем я расскажу вам о том какую новую миграционную политику хотят принять власти польши в 2020 году миграционную политику которая Судя по всему, говорит о том, что Польша вскоре вообще закроется для трудовых мигрантов из стран постсоветского пространства. В первую очередь для украинцев, белорусов, россиян. Как бы ошеломляюще это не звучало, но судя по всему, грядут такие времена, когда в Польшу приехать трудоустроиться легально будет очень и очень тяжело. Если вы заинтересованы в жизни и работе в Польше и во всем, что с этим связано, значит это видео для вас. Поэтому... Обязательно досмотрите его до конца, чтобы не пропустить крайне полезную информацию, которую я вам в нем представлю. Подпишитесь на этот канал, если вы на него еще не подписаны. Поставьте лайк под этим видео, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать актуальные видеоролики и прямые трансляции на моем канале. А также напишите комментарий под этим видео после его просмотра и поделитесь обязательно ссылками на этот видеоролик с друзьями, заинтересованными в жизни и работе. За границей. Ну и конечно, по традиции хочу напомнить для тех, кто не в курсе, опять же, кто сейчас перед вами, что я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше. Имею здесь свое агентство по трудоустройству под названием ProxWork это одно из самых динамично развивающихся агентств по трудоустройству в этой стране. Мы предоставляем людям только достойные вакансии на любой цвет и вкус, как для разнорабочих, так и для специалистов, как для мужчин, так и для женщин с достойнейшими условиями проживания, соответственно, со списками всех актуальных вакансий и с их описаниями. Вы можете ознакомиться, пройдя вот по этой ссылочке, она уже появилась в верхнем левом от меня в углу вашего экрана. Также по поводу работы в Польше пишите мне вот по этим номерам, здесь вайбер и ватсап. Что ж, друзья, какими же нововведениями Польша шокировала мир в 2020 году? Поехали! Новая миграционная политика Польши. Чего же ждать иностранцам? Правительство Польши планирует разработать и утвердить основы новой миграционной политики в течение полугода. Об этом сообщил заместитель директора департамента Министерства семьи, труда и социальной политики Польши Мирослав Пшевозник. Сейчас идет работа над новой версией миграционной политики, ее принципы должны появиться через 3-4 месяца, и их еще должно утвердить правительство. В целом, по времени это займет полгода, отметил представитель министерства. Он сообщил, что миграционная политика будет содержать 4 основных критерия. Первым и самым главным критерием является защита польского рынка труда, весь Каждая страна, по его мнению, защищает свой рынок труда и своих работников, подчеркнул Пшевозник. В общем, суть в том, что одним из самых главных пунктов всей этой статьи, ссылку на которую вы, к слову, сможете найти в описании к этому видео, чтобы ознакомиться со статьей полностью. Ну а сейчас не буду затягивать и скажу об основном пункте, который заключается в том, что данный Пшевозник, Представитель министерства сказал, что не может быть и речи о длительных сроках трудоустройства в Польше только ограниченные, отметил чиновник. Здесь он, конечно же, подразумевает зарабичан с Украины, в первую очередь, с Беларуси, с Россией. То есть для зарабичан в Польше в ближайшее время не планируют, судя по всему, увеличивать рабочие визы с полугода до года, чтобы люди могли здесь дольше пребывать и работать, на обычном приглашении на работу соответственно. Сейчас обычное приглашение делается на полгода, давно уже идут разговоры, что скоро сделают на год, но судя по этой новой информации, об этом даже и речи быть не может, а напротив, все идет к тому, что еще будут уменьшать возможность легально здесь пребывать и работать иностранцам, ну соответственно украинцам, белорусам и так далее. При этом представитель министерства подчеркивает, что для длительного трудоустройства иностранцев не будет препятствий при условии получения ими документов на проживание в Республике Польша, на постоянное проживание. Речь идет здесь в первую очередь о часовой карте побыту потому что Польша заинтересована, соответственно, в людях, которые будут здесь жить и работать, но не всех, кто будет приезжать работать, потом уезжать на полгода. Вот сейчас на это ставится акцент. Но если учесть, что скоро Германия откроет свои границы, а конкретно уже сейчас открывает, можно сказать, с 1 марта 2020 года открываются немецкие границы, то есть визу в Германию рабочую можно гораздо проще открыть, чем это можно было сделать ранее. И соответственно для граждан любых стран, в том числе и Украины, и Беларуси, и России, для граждан этих стран, в том числе Германия, станет гораздо более доступной как страна для заработков, чем это было ранее. Судя по всему, Польшу это никак не беспокоит. Ведь вместо того, чтобы дать какие-то бонусы зарабочанам, такие как годовая рабочая виза по обычному приглашению, потому что годовую визу, либо визу на три года по воевудскому, открыть достаточно тяжело, так как данная воевузская изготавливается очень долго на данный момент. Можно ждать три месяца и более временами. До полугода люди ждут. Такой даже абсурд доходит. Если говорить о часовых картах по быту, то во многих воевузах Польши Люди ждут ее год и более. Соответственно, все это время человек не может выехать домой, к близким и так далее, потому что тогда у него все аннулируется. По печатях, в паспорте, пока человек ждет карту побыту быту часового, он не может выезжать в Польшу. Вернее, может, но тогда уже не вернется, потому что все аннулируется, то, что он подал и ждал. Поэтому на это многие люди не идут. И вот как быть в такой ситуации? Получается, Польша вместо того, чтобы еще больше конкурировать сейчас с Германией, Делает акцент на то, чтобы если не уменьшать, то во всяком случае не увеличивать, не способствовать тому, чтобы иностранные заработчики могли здесь работать более чем полгода. То есть речи сейчас никакой нету и быть не может об годовых приглашениях на работу для открытия годовой рабочей визы обычной рабочей в Польшу. Ну и что собственно по этому поводу думают экс-президенты Польши? Внимание на экраны. Экс-президенты Польши призвали власти страны помочь украинским работникам. Правительство Польши должно как можно быстрее утвердить долгосрочную миграционную политику, что позволит гражданам Украины нормально работать в этой стране. Об этом говорится в совместном обращении к правительству Польши экс-президентов Александра Квасневского и Бронислава Комаровского, сообщает сайт «Украинформ». Удержание высокого темпа экономического развития возможно благодаря мигрантам из Украины, которые выбрали Польшу как место работы, а все чаще и жительства, отмечается в заявлении. Подчеркивается, что благодаря присутствию украинских трудовых мигрантов обеспечивается конкурентоспособность польских предприятий. Как отметили экс-президенты с 2020 года, Германия значительно упрощает правила для трудовых мигрантов из-за пределов ЕС, следствием чего может стать отток рабочих рук из Польши, особенно квалифицированных специалистов. К сожалению, в этой сфере мы видим отсутствие стратегических решений польского правительства, констатируют политики. По их мнению, из-за сложного миграционного законодательства теряют польские работодатели и вообще ухудшается имидж Польши. Мы призываем немедленно предпринять шаги к разработке долгосрочной миграционной политики в сотрудничестве с экспертными центрами, органами местного самоуправления и профсоюзами, говорится в обращении. Квастиневский и Комаровский призвали в сжатые сроки ввести прозрачные административные процедуры для граждан Украины, которые хотят работать в Польше. Что ж, друзья. Какой из этого всего можно сделать вывод? А сделать вывод можно такой, еще раз повторюсь, то, что, судя по всему, Польша уже перенасытилась работниками из Украины, Беларуси, России. То есть перенасытилась настолько, что уже не так она заинтересована, как ранее в этих самых работниках. Так как, несмотря даже на то, что Германия сейчас будет открывать свои границы, хоть и идут слухи, и все говорят, что туда сейчас, во всяком случае, можно будет поехать только людям, которые знают немецкий язык на разговорном уровне, людям, которые специалисты в какой-либо сфере и так далее. Но, я думаю, все-таки со временем эти требования упростятся. И, в частности, требования в плане языка упростятся, и можно будет ехать со временем так же, как в Польшу, работать с разнорабочими на производствах только уже в Германии. Но Польшу, как мы видим, это никак не парит, потому что, судя по всему, Польша уже достаточно набрала к себе работников из стран постсоветского пространства, которые здесь остаются уже напостоянно, То есть сделали часовые побыты, планируют здесь жить, привезли сюда семью. То есть эти люди здесь уже остались напостоянно, и, соответственно, текучки на их местах нет. Рабочие места, которые они заняли, уже будут заняты ими все время. Ну и, соответственно, такая тенденция продолжается, что люди все чаще переезжают на постоянно, а не просто, чтобы заработать. Ну и, соответственно, коробочка, скажем так, под названием «Польша» потихоньку закрывается, да, и рано или поздно, а, скорее всего, уже достаточно скоро, Люди будут только вспоминать о тех временах, когда можно было без проблем сделать за пару дней приглашение на работу в Польшу, открыть по нему рабочую визу и приехать трудоустроиться. Либо приехать по биометрическому украинскому паспорту и трудоустроиться сразу, оформив определенные документы. Скоро, судя по всему, так канет в лету, друзья. А вы как считаете? Пишите в комментариях к этому видео свои мнения по этому поводу. Также еще раз хочу напомнить, опять же в описании к этому видео будут ссылки на статьи которая вам засчитывал сегодня, можете зайти и ознакомиться более подробно э, с этим вопросом. Ну и, соответственно, там же будут ссылки в описании на мой телеграм-канал. Призываю вас туда проходить и подписываться, потому что все, кто там подписан, будут получать рассылку актуальных вакансий в Польше на любой свет и вкус прямо на свой мобильный телефон. Также захотите на мой сайт antonbeluk.ru, ссылочка тоже в описании. И, соответственно, заказывайте там консультацию от меня по скайпу от специалиста она будет для вас на вес золота там же можете еще раз ознакомиться со всеми актуальными вакансиями которые я предоставляю на данный момент подписывайтесь на этот канал ставьте лайк под этим видео жмите на колокольчик Ну а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи с Польши до скорых встреч за границей друзья пока